Меня зовут Ирина Шуваева и сегодня хочу представить свой мастер-класс «Создай франшизу. масштабирую свой бизнес». Мастер-класс будет проходить 24 февраля. Я жду предпринимателей, которые уже успешно работают на рынке не менее трех лет и имеют товар или услугу, хорошо востребованные во всех регионах. Что вы узнаете на мастер-классе? Сколько можно заработать будет на франшизе? что вы получите, создавая свою франшизу, почему франчайзинг перспективен именно для вашего бизнеса, а также пошаговую систему упаковки франшизы, формирование нового взгляда на свой бизнес и получение целостного представления о предмете. Если вы ждете особого знака, то это он. Регистрируйтесь на мастер-класс «Как создать франшизу свой бизнес с нуля» все ссылочки на регистрацию под этим видео. Спасибо за внимание и до встречи на мастер-классе.